Давайте я начну с того, что я расскажу о себе, кем я работаю. Я работаю начальником развития корпоративной культуры. В моем подчинении два человека. Мы занимаемся ДМС, и мы сейчас внедряем новый корпоративный портал. Вы угу. меня слышите, да? Да. Ага. И вообще у нас наш отдел занимается все, что связано с корпоративной культурой нашего банка недавно мы со 2 сентября мы теперь береги банк мы госучреждение квазигос, можно сказать и сейчас мы очень нуждаемся в поддержке в корпоративной культуре потому что она, сейчас на просто она у нас куда-то ушла вот расскажу о том что нас очень много мы в каждом городе. В Алмате мы центральный офис у нас есть, и также mm -hmm. у нас есть алматинский филиал. В общем, у нас 17 филиалов, плюс центральным офисом у нас получается 18. У да? нас 4354 человека. Но в это число также входят декретницы у нас. Если mm -hmm. считать те, кто у нас конкретно работает, нас 3800 человек. Очень Только много декрет... нам, Очень много декретницы. Да, и еще, знаете, вот, ну, как бы я буду, наверное, не на каждом слайде, угу. да, а, просто вот так вот целевую аудиторию нам разделять, ну, вот там, на молодежь, либо на женщина от 20 до 25, это очень сложно, поэтому мы ее делим, как я ранее говорила, это у нас филиальная сеть, центральный офис. Угу. А, далее у нас второй слайд. А, цель проекта и развитие вообще нашей корпоративной культуры, в связи с ребрендингом и дебрендированием нашего банка да, и смены акционеров – на самом деле у нас сейчас очень сложно, потому что новые акционеры вошли, но мы их пока не чувствуем. Mm. И у нас вот на самом деле сейчас такой переломный момент, потому что мы не понимаем, что будет дальше и как с нами будет, да. И мы, мы все нуждаемся, правда, в очень большой поддержке, как и от руководства, так же, как и от сотрудников, потому что сейчас мы поделились на две команды, которые топят за старую корпоративную культуру Сбербанка, да, и те, кто сейчас топят за что-то новое и не очень хорошее, можно да, так сказать. Mm. На ближайший план у нас это трансляция наших ценностей, мы будем их менять, потому что те ценности, которые были, они были сберовские, mm -hmm. мы не будем менять только наши хэштеги. Mm -hmm. И миссия у нас остается, на данный момент пока остается. И все это нужно нам внедрять, все как бы заново, да. И придумывать какие-то новые ценности, на самом деле в банке, это очень тяжело. Потому что есть какие-то примеры, да, и они не очень нравятся. Угу. И я так думаю, что это у нас будет на полгода ближайшие. Надо, нам этапе вообще важной задачей является это создание условий да, для сплоченности коллектива вокруг наших общих целей. София, вы что-то куда-то делись, но я буду, наверное, продолжать, потому что записывается. Для налаживания коммуникации внутри предприятия необходимо нам как бы восстановить ту среду благоприятную, которая она у нас была. Мы внедряем сейчас опять заново, потому что на тот момент, пока были санкции, у нас все это прекратилось, все закрылось. программу мотивации сотрудников. Потом это поощрение в виде квартальной и годовой премии, дай бог она будет у нас. Также мы хотим возобновить корпоративные тренинги. Они будут у нас новые. Раньше они были у нас беровские, да, и были какие-то свои ништячки, потому что Uh, у них очень, как можно сказать, обучение у них шикарное на самом деле. И они обучались за счет uh, банка. Здесь мы будем уже как-то своими руками это все делать. Это информирование сотрудников о том, что происходит. Uh, на самом деле, и, если честно, да, вот эти два... Все шло в массы для сотрудников, поэтому я так думаю, что корпоративная культура у нас еще где-то на нуле. Возобновление у нас будет материальной помощи. Это вот когда декретницы уходят, да, в отпуск банк оплачивает, ну, помогает. Также в связи с утратой близкого человека. И также возобновляем, вот на этой неделе мы возобновили ДМС. То есть те сотрудники, которые не успели подключиться с февраля месяца, мы их сейчас подключаем. И соблюдение корпоративных традиций. Как бы, конечно, хочется, что все было, как было ранее, но, наверное, так не будет. Да? Сказка у нас прекратилась. А, Пройдем к следующему слайду. Это у нас а, наша целевая аудитория. Как я и говорила, что это мы делимся на филиальную сети, и центральный офис. А филиальная сеть, филиальная сеть стоит в первую очередь, потому что люди находятся очень далеко, да, даже от руководства, можно так сказать. И они очень переживают за то, что до них не доходит вся информация, и их не любят. Это, знаете, как, наверное, младшие дети, а это, наверное, как старшие дети, когда в семье четверо детей, да, и есть старшие, появились младшие, и как бы вся любовь, как они думают, что переходит к ним, а до них уже дела нет, да. Но это не так. И им надо это постоянно доказывать, что мы одна команда, что они тоже важны. Вот. Второе ⁇ это у нас центральный офис. Ну, центральный офис, наверное, как и везде. Люди считают себя королями, что они все знают, и их информировать не нужно, но это не так. Все мы одинаковы, все мы сотрудники, все мы люди. И вообще мы очень большая команда. Без команды мы никуда. Также по поводу наших каналов, да, у нас есть телеграм-канал наш, но он открытый, к сожалению, там участвуют не только сотрудники, поэтому мы сейчас вместе, совместно с айтишниками разрабатываем бот, чат-бот, который будет выкидывать людей, ну не то что выкидывать, да, удалять людей, которые уволились, и те, кто заходят нелегально, можно так сказать. Телеграм-канал – это очень классно, да, и вообще в Телеграм-канале есть опросники всякие разные, то есть то, что нет в WhatsApp. Можно проводить прямые линии, все это записывать, также подкасты да, кидать, Это человек может сидеть работать и все это слушать. Корпоративный портал, помните, я вам как-то рассказывала, да, что он у нас грохнул совместно с айтишниками, мы его подняли, как бы, ну, все работает, все хорошо. С помощью него он у нас очень большой, там есть много разделов, получается, все, что есть у нас в банке, есть в этом портале. Какие-то заявления, какие-то документы, договора или еще что-то, все можно найти там. Также там у нас есть все платформы, то есть это платформа самореализации, платформа обучения, можно найти все. Там мы будем уже транслировать новые ценности, для эффективности и закрепления, ну, как бы, в персонала, в сознании персонала. Также контент-план у меня, да, расписан, не знаю, смотрели вы или нет. Подкасты мы еще не включили. Я так надеюсь, что это будет с января месяца у нас. Информирование сотрудников банка. У нас каждый понедельник проходит оперативное совещание, где mm -hmm. все директора собираются, рассказывает о том, что они достигли, да, что мы достигли все вместе, какие-то показатели свои показывают, какие-то проблемы решают. Но, к сожалению, не все директора это доносят до своих сотрудников, да, то, что произошло или что будет. Поэтому мы думаем, что нужно делать какой-то мини-эфир, либо анонс, рассылку по почте или на портале о том, что произошло или что будет. Тоже я очень надеюсь, что это в скором будущем все будет у нас. Веселые коммуникации да, мы тоже будем вводить скоро времени, в связи с тем, что портал у нас рухнул, мы его вот только подняли. А, челленджи, добрые дела, там мы вообще, это у нас как традиция. Но традиции не, не на постоянной основе, а вот, там, вот 1 сентября мы помогали малоимущим семьям собрать детей к школе. Да, там. На Новый год мы помогаем подшефным домам, Деткам они пишут письма Деду Морозу, и мы потом сотрудники все это раскидываем между собой, покупаем подарки. Потом наше руководство едет и детишек поздравляет. Также и ветеранам. Мы все 9 мая тоже собираем им продуктовые корзины, либо спрашиваем, что мы нужно. В этом году мы поменяли двум пенсионерам, ну двум ветеранам входные двери, потому что были они в очень плохом состоянии. Вот, ну, хотелось бы, конечно, помогать ветеранам не только 9 мая, да, вообще надо на постоянной основе это все включить. Но, знаете, сейчас показала у нас, ну, в связи с тем, что, опять же говорю, да, у нас такая проблема сейчас в банке. Вот к 1 сентября вот мы в первый раз столкнулись с тем, что а, мы собирали списки для детей, семей было не так много, там было 24 ребенка, которых нужно было собрать к школе. И ценности не слова, а действия... Вот вы пишете, важно удалять и обновлять списки. Там просто нереальное количество людей, и это раз. Во-вторых, это неизвестно, кто там сидит, потому что люди чаще всего в Телеграм-канале, они не пишут свой никнейм, угу. они не пишут свой номер телефона, да, и ты не да, можешь да. понять, кто это сидит, что это за человек. Поэтому мы сейчас создаем закрытый канал, по которому mm -hmm. будет проходить посылки, вводить свою юшку, и потом этот бот будет проверять, правда ли это юшка, mm -hmm. это тот человек, который здесь mm -hmm. работает, то mm -hmm. только вот так вот можно. То mm -hmm. есть удалять самим это невозможно. Mm -hmm. Ой, а вы, а вы тут пишете, я не успеваю читать. Не страшно. Ладно, я пока продолжаю, потом я все прочитаю. Mm -hmm. Платформу мы уже загрузили. У нас очень много сотрудников, которые занимаются самореализацией, да, каким-то своим хобби, кто-то у нас преподаватель, кто-то у нас сыроед, очень интересно, кто-то туризмом занимается, ну и очень вот таких людей много, к которым можно обратиться и спросить, да, и он тебе поможет, ну, то бишь даже в самом Казахстане, куда бы ты посоветовал пойти мне, да, какие места бы ты посоветовал мне посетить, вот. Киноклуб мы еще не вели, но очень хотелось бы, причем сейчас это, опять же, очень важно. Хотели собираться после работы, смотреть фильмы, что-то такое для саморазвития, во-первых, для того, чтобы командообразующие какие-то действия, что люди с друг с другом познакомились, пообщались, потом обсудили, что какой то фильм, как они его поняли. Ну и все в этом духе. Далее у нас, да, в реализации проекта, Главное участие, конечно же, это наша голова, это наш председатель управления, без него никуда, и вообще всех членов член управления, в принципе. А также это и ЧАК, то бишь мы. То есть его роль очень большая, да, и он должен нести, транслировать э, всем нашим сотрудникам правильную, без воды информацию, и быть открытым и честным. Тогда у нас все будет хорошо. Наша роль – это поддерживать, конечно же, его и продвигать все коммуникации, созданные выше, ну, то бишь им. Но как бы не только он и мы принимаем участие, да? каждый сотрудник должен принять в этом участие. Если в этом, можно сказать, проекте, то бишь корпоративной культуре не примет сотрудник участие, то это будет бесполезно что-то, потому что мы, роль каждого сотрудника – это поддержать друг друга это придерживаться нашим ценностям и миссии ну и тогда все я так думаю я надеюсь тогда все будет хорошо ну как бы не зря да мы стали на самом деле вот в те два года, с двадцатого года как стал председателем правления Тим Сбайфельдар, вот который ушел, да, он очень топил за корпоративную культуру. Он всегда говорил, то есть, это очень важно, без нее мы никто и мы вообще извать нас никак, да. Мы команда и мы должны этому придерживаться. Все должно быть прозрачным. Все должно быть открытым все должно быть честным. И на самом деле мы за эти два года в Казахстане очень поднялись, мы не стали вторыми на рынке. Если не этой ситуации, я, над... мы, я даже не надеюсь, я уверена, мы были бы первыми. Как бы, и все это благодаря этому. А, так, далее у нас это наши критерии, оценка. А, опять же, у меня очень сложно как-то это оценивать, до этого я вам писала. У нас какой есть Инстаграм-канал, это внутренний, да, наш, а, мы там не прослеживаем, сколько нас лайкнула сколько нас посмотрела и мы не, как сказать, мы не бежим за, это, за этим. Мы и так знаем, что за нами наблюдают, потому что это обратная связь, это мы смотрим по работе. Если у нас все, ой, извиняюсь, Зачем ты это делаешь? Извиняюсь. <смех> <смех> <смех> Если корпоративная культура у нас будет, вообще будет, в принципе, и будет продвигаться, то наши продажи, наши какие-то показатели, они будут расти, и это и есть наш критерий и наша оценка. Ну, в принципе, это конец, да.